Давай. Меня зовут Коля. Мне 8 лет. Мне на занятиях очень понравилось. я очень стал хорошо читать. Угу. Лучше знать таблицу умножения и, и тренер у нас до, тренер у нас добрый, хороший. Угу. Ну, вот тебе, ты вообще сам доволен результатом? Только по чтению что-то поменялось? Или ты заметил еще где-то какие-то изменения? Там ничего урожения стало стал лучше. Uh -huh. А на уроках в школе как заметно? Uh -huh. Ну ладно, давай спросим у мамы, Маму, как вы видели. Ну, техника чтения, конечно, получше стала. Но еще есть куда стремиться. Uh -huh. <laughs> у нас процесс нам очень понравился. Все было занимательно кое-где было говорил скучно но в основном все было здорово и весело uh -huh. было интересно обязательно порекомендуем uh -huh. своим друзьям сапогам uh -huh. ну я вот смотрю результаты да и по пониманию и по ну, скорости да, да, увеличились в ну, ну, два с лишним раза вот здорово хорошо